это мой первый видеоотзыв о фильме первый фильм который я посмотрел от начала до конца два раза подряд фильм земляне 2005 года документальный об отношении людей и природы фильм очень тяжелый детям его вряд ли нужно показывать То есть подросткам возможно Несмотря на то, что фильм посмотрел второй раз, он э, чувства вызывает такие же... самый сильный фильм о жестоком отношении человека к природе, в частности, к животных. Очень сложно как-то сформулировать то, что Тут показано, то есть сам каждый для себя должен решить, понять, как к этому относиться. Честно говоря, для меня это очень тяжело, просмотр этого фильма, но даже если вы смотрите первый раз и вам, тяжело так далее лучше приостановить тогда там голову смотреть что я сегодня сделал еще что-нибудь и все-таки начало до конца посмотреть потому что потому что фильм действительно меняет меняет отношение к многим вещам кожаным изделием мясу цирку такие вещи, которых мне, например, в детстве э, никто не говорил, то есть все это преподносилось как, само собой разумеющееся, и то, что находится с другой стороны этой, этих моментов. Это все было скрыто. Котлетки в садике и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что уже прошло до да 9 лет уже прошло, с того момента, как была премьера фильма. Я сомневаюсь, что в значительной степени что-то изменилось. Но я уверен, что что стало лучше. То есть. Больше людей, я это вижу, стали понимать это. И относиться в соответствующе. соответствующее. Просто невозможно остаться равнодушным. душ. Я просто смотрю вот в глаза этому животному, которому только что сняли скальп, Он еще живой, понимает. Все. Это сильно заставляет переосмыслить разные вещи. Но, конечно, <звы> со временем это все, это все куда-то уходит. Следующий план и так далее, работа разные, другие дела, они заслоняют это помнить, помнить, помнить этот фильм, тяжело разум, поэтому я его посмотрел, не знаю, может, года три назад, помню уже, честно говоря, ну и с того момента, конечно, уже Сегодня смотрел как первый раз. Это не значит, что нужно каждый день страдать, плакать и так далее. Но один раз, один раз, даже один раз, достаточно одного раза, чтобы на всю жизнь запомнить дручают тот факт что <смех> ты как единичка этого мира не можешь ничего сделать с этим ну, как можешь сделать решить эту проблему так скажем более глобальном масштабе, но, опять же, потому что проблема создана самими людьми, которые пользуются этим. То есть ты можешь просто не покупать кожу, не участвовать в убийстве животных, там, есть мясо и так далее. Я не говорю, что есть мясо, это... Ладно. Потерял мысль. Прошу прощения. Или тот же цирк. Не ходить в цирк. По поводу того, что я окончательно стал вегетарианцем после этого фильма. Это правда? То есть, именно, именно после этого фильма были, как бы, еще разные ролики там в сети. которую я смотрел, дался смысл, но такого разложенного по полочкам понимания возникло только после просмотра этого фильма. То есть большое спасибо тем, кто занимался всей этой работой. Я даже не скажу сейчас, есть ли еще подобные фильмы, возможно, есть, не такие по... известные, но ну, из известных не, не знакомы подобные фильмы, такие дела. Честно говоря, в этот раз посмотрел фильм с тремя остановками, что очень тяжело, особенно животные, которые близко, там, кошки, собаки, приходится останавливаться, мыться, и дальше смотреть. Собственно, все в ваших силах. И для этого не нужно никому ничего доказывать. Каждый отдельный человек, если он фильм, проявит волю. Мир станет лучше. Спасибо.